И четвертый к Истеплову, припутав трявцык к истеплову. Они помогут вам справиться, если вы зададитесь целью и делаете это. В моей жизни такая же ситуация была, поверьте мне, не лучше. Еще и в чужой стране. Каким образом и что я делал? Я выходил на улицу, было тепло, садился там возле деревца на камушке, голодный. Закрывал глаза, расслаблялся и просто сидел с закрытыми, а потом уже и с полузакрытыми глазами. И как бы завершающим этапом было то, что я сидел с открытыми глазами. Сейчас, спустя годы, я могу сказать, это очень успокоило психику. Это называется дзен-медитация. Медитируй с закрытыми глазами, думай о чем хочешь. Медитируй с полузакрытыми, думай, что придется и что придет. Медитируй с открытыми, концентрируйся на том, чтобы мысли дурные не появлялись. Делайте это. Поочередно, так вы сможете приручить свое сознание и научитесь им управлять. Правда, очень эффективно, но это сложно, это сложный путь, но это путь единственный, который поможет, поможет справиться с этим всем.